Хочешь узнать об одном из самых популярных направлений для отдыха лета 2019? А именно об Италии. Меня зовут Лена Цыганок, я руководитель агентства Тур Бонжур. И сейчас нахожусь в Турции, но не просто так, а в таком, скажем, итальянском уголке Турции. Все почему? Потому что договариваюсь для вас с компанией Тестур о том, чтобы провести эфир непосредственно с руководителем направления Италия в компании Тестур. Ну, лично я была в Италии один раз, и а то это в круиз, то есть всего в круизе один день, вот. но для себя уже забронировала рекламный тур, чтобы все узнать по отелям, по экскурсиям, вот. ну и также семейный отдых, то есть отдых со своей семьей уже запланировала, чтобы знать, что же там еще можно делать с детками, как проводить время, в общем, все-все-все уточню для вас. Но до этого еще, скажем, время есть, а хочется знать информацию уже всю прямо сейчас, потому я приглашаю вас узнать все вместе со мной в студии Бомбарбея Что это значит? Будем с вами задавать вопросы, уточнять всю информацию, скажем, с первых уст, кто знает точно лучше всех это направление и, конечно же, будем есть еще вкусную пиццу пить итальянское вино, общаться, уточнять все, в общем-то их отлично проводить время. Оставляйте вашу заявочку, Место, количество мест ограничено в студии, но я думаю, что все поместимся, вот потому обязательно пишите. И мы вам сообщим дополнительно дату и время, когда будет проходить эфир. Но если вдруг у вас не получается, все равно оставляйте заявку, мы вам вышлем ссылочку, чтобы вы тоже могли задать ваши вопросы во время эфира. Ну и до встречи на Bombardier TV, до встречи в турбонжурно и, конечно же, в Италии. Всем пока!